Ну что, привет мои амегасы, с вами Фейсбекер и у нас первый весенний розыгрыш скинов. Мы с вами разыграем 10 скинов 3 d мир Кровавая Луна с уникальной изумрудной сотовой схемой и много сундуков. Но давайте по порядку. 5 образов мы разыграем на YouTube канале. Условия участия очень простые, можно подписаться на канал, поставить лайк под этим роликом и в комментарии написать ваш никмейн на ру сервере. Один из образов уйдет самому залайканному комментарию, поэтому зовите своих друзей для помощи. Убедитесь, чтобы у вас не были скрытые подписки. Я буду вручную проверять, подписаны вы или нет на мой канал. Еще два образа мы разыграем в нашей группе ВК. В той части нужно состоять в нашей группе, сделать репост поста с розыгрышем и в комментарии написать ваш никмейн на ру-сервере. Самое важное, образ можно будет получить только если у вас куплен данный чемпион. В отсутствии героя невозможно будет подарить образ. 15 марта я проведу на YouTube канале трансляцию и в прямом эфире разыграем образы при помощи сервисов-рандомайзеров. Также мы проведем в этот день интерактивный розыгрыш, где разыграем еще три образа и кучу сундуков шедевров. Победителям я добавлю в друзья и через сутки, как вы примете мою заявку в друзья, я вам подарю выбранный вами образ или пришлю промокод. А с вами был Фейсбекер, всем удачи и до новых встреч!